Теперь вопрос такого, знаете, прикладного смысла имеет принципиальное значение. Вы сказали, а мы каждое слово ваше фиксируем, разумеется, что ношение масок и перчаток не является обязательным. На улице при этом приходишь в магазин, не каждый магазин без перчатки и без маски тебя готов обслужить. Более того, если нет маски и перчатки, можно схлопотать штраф. Вот за что тогда штрафуют, насколько это законно, как реагировать? Я говорил о том, что ношение маски и перчатки на улицах рекомендовано. Но у нас действительно нет обязывающих документов обязывать людей носить перчатки и маски на улице. Федерации нет случаев смерти от ковида на дому, в отличие от значительного ряда стран. Пока никакой статистики угрожающей, говорящей о том, что в общем количестве погибших вот в этот период какой-то другой, иной удельный вес или особо обращающий на себя внимание удельный вес медицинских работников, ее нет. И сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные, другого периода, сегодня нет. Я же говорю, ну совершенно зря потраченные деньги. но ну, Если кому-то это надо, Еду. в целом по стране, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году по всей стране.